Добрый день, уважаемые трейдеры! Вас приветствует компания WinOption Signals. В этом видео поговорим о демо-счете брокера Pocket Option, о том, как открыть его без регистрации и как им пользоваться. А в конце видео расскажем, как заработать на демо-счете у брокера Pocket Option без вложений. Для открытия демо-счета необходимо нажать на кнопку "Бесплатная демо", которая находится вверху, или же нажать на кнопку "Начать торговлю в один клик". Далее у нас открывается окно, где можно продолжить торговлю на демо-счете, узнать как заработать реальные деньги или посмотреть видеоинструкцию. Мы же нажимаем продолжить торговлю на демо-счете. Для чего же нужен демо-счет? Прежде всего он необходим для того, чтобы новички могли опробовать торговую платформу брокера и понять как ведется торговля бинарными опционами. Ведь демо-счет отличается от реального только тем, что вы ведете торговлю на виртуальные средства. Но весь остальной функционал ничем не отличается от функционала на реальном счету. Также еще одним преимуществом демо-счета является то, что при помощи него можно тестировать стратегии и индикаторы, или любые другие методы торговли, не рискуя при этом собственными деньгами. И теперь давайте более подробно рассмотрим функционал демо-счета от брокера Pocket Option. Сам демо-счет и сумма виртуальных долларов находится вверху. Внизу располагается панель, которая показывает прибыль, убыток, а также сумму сделки и ожидаемый доход. Чуть позже мы совершим несколько сделок и посмотрим, как это работает. В правом нижнем углу у нас располагается маленькая панель с горячими клавишами. И как можно видеть, сочетание некоторых клавиш позволяет открывать новую сделку с опционами Call или Put, то есть выше или ниже. И также при помощи некоторых клавиш можно уменьшать сумму сделки или увеличивать ее. Горячие клавиши очень удобно использовать в те моменты, когда вы ведете быструю торговлю, и нужно быстро реагировать на ситуации на рынке. И кстати говоря, еще одним преимуществом демо счета является то, что вы как раз таки здесь можете опробовать данный функционал, чтобы не тратить свои деньги на реальном счету. Так как если вы ошибетесь с клавишами, то можете нечаянно открыть не ту сделку и потерять средства. Справа от графика можно видеть саму торговую панель, на которой располагается шкала настроения рынка, Ниже идет панель с экспирациями Далее панель для ввода сумм Ниже можно видеть окно с прибыльностью выбранного торгового актива И далее идут кнопки на покупку опциона Call и покупку опциона Put Теперь давайте совершим несколько сделок в надежде получить именно убыток Чтобы потом показать как же пополнять демо счет Открывать мы будем сделки с экспирацией в 5 секунд, чтобы они не занимали много времени И давайте откроем опцион Put и откроем еще один опцион PUT. По итогу вторая сделка оказалась убыточная и принесла минус 80 долларов к общему депозиту. Итак, если ваш демо был слит или вам просто необходимо добавить немного виртуальных средств, то необходимо нажать на сам демо счет. Далее нажимаем на кнопку пополнить счет, в этом поле вводим необходимую сумму и нажимаем добавить. И по итогу средства сразу добавляются на наш демо-счет. Обратите внимание, что максимальная сумма демо-счета составляет 10 тысяч виртуальных долларов. И еще одним плюсом демо-счета является то, что он открывается бессрочно. И также его можно постоянно пополнять по новой. Также тут на панели демо-счета можно удобно переключаться между другими счетами. И тут можно выбирать лайф счет то есть реальный счет, также реальный счет MT5, демо-счет MT5 и счет сейфа. После того, как вы потренируетесь на демо-счете и решите перейти на реальный счет, прямо здесь можно его открыть. Для этого можно нажать на кнопку «Инвестировать реальные деньги» «Открыть реальный счет». После чего у вас сразу откроется страница с пополнением счета, где его можно и пополнить. Также не забывайте о том, что если вы решите открывать реальный счет, то вы можете использовать бонусы и промокоды, найти которые можно на нашем сайте в статье «Промокоды для брокера Pocket Option». Также у данного брокера можно получить и бесплатные подарки, которые также есть на нашем сайте. Находятся они в статье «Бонусы для брокера Pocket Option». Если вы новичок, то на нашем YouTube-канале обязательно посмотрите видео о том, как открыть новый счет у брокера Pocket Option, также как пополнить данный счет и как правильно использовать промокоды. Это поможет вам быстрее ориентироваться в личном кабинете и максимально быстро пополнять счет, а также выводить средства. Теперь давайте поговорим о том, как же заработать на демо-счете в Pocket Option без вложений. Сделать это можно благодаря турнирам, которые проводит данный брокер. Найти вкладку турниров можно на меню справа. И выбирать соответственно необходимо бесплатный турнир, который называется Day Off. Призовой фонд данного турнира составляет 250 долларов. И если вы займете призовое место, то выигранные деньги можно и будет использовать в торговле. Также билет на бесплатный турнир можно получить и другим способом. То есть, вы можете поучаствовать не в одном турнире, а в двух, что увеличивает шансы на выигрыш. Получить еще один билет на турнир можно благодаря все тем же промокодам. Но данный промокод необходимо искать в обзоре брокера Pocket Option. Найти данные промокоды вам будет необходимо самостоятельно, так как они спрятаны по тексту. Чтобы найти их максимально быстро, прокручивайте страницу и ищите между словами набор символов и цифр. Если вы смогли найти данный промокод, то выделяйте его и копируйте. Чтобы посмотреть условия данного промокода, необходимо иметь реальный счет у брокера Pocket Option. Поэтому вы можете зарегистрировать свой счет прямо из демо счета, как мы показывали ранее. После того, как вы войдете на свой реальный счет, необходимо перейти на вкладку «Финансы», и дальше выбрать промокоды. Далее в этом поле вставляем промокод, который мы нашли, и жмем кнопку проверить. И теперь мы видим, что это действительно билет на турнир, и также можно открыть условия участия и ознакомиться с ними. Если данный промокод вам подходит, то просто нажимайте активировать. После чего нажимайте получить подарок. Теперь данный промокод находится справа на панели, где можно его окончательно активировать и использовать данный турнир. И обратите внимание, что участие в данном турнире бесплатное. Если вам нужна больше информации о турнирах, то на нашем YouTube-канале вы можете посмотреть видео о турнирах брокера Pocket Option, в которых подробно рассказывается о всех турнирах, о том, как в них участвовать, и также показывается, где найти дополнительные промокоды на турниры. Если данное видео было для вас полезным, то не забудьте поставить лайк, а также подписаться на канал и нажмите на колокольчик, установив уведомления для всех видео, чтобы не пропустить обсуждение самых интересных тем с нашего сайта. Желаем удачной торговли!